Я приветствую вас на своем канале Сегодня я хочу напомнить о таком кране э, Как он называется э, Free X. Вот здесь написано Climb Free Coins и Free Tron Climb Free X. То есть троны то здесь э, за кран Как видите он дает Без таймера Значит, под видео у меня будет стоять моя реферальная ссылка. По ней вы попадете на этот кран. Вот сюда вы вставите э, свой кошелек э, трона, взятый с фаусадпай. Вот у меня уже стоит. Потом вы нажимаете логин. Далее, continuous. Теперь, я не робот. Ищите вот эти вот слова. Да, да, да, да, да, вот это вот. Вот это и это. Verify. И мне пишут, что 150 2000 а слышим, послано тронов на Фаусет P. Переходим на Фаусет P. Я обновляю ее, опускаемся вниз. И вот посмотрите, я сегодня уже раз, два, три, четыре раза получила с крана э, троны. Вот. Теперь я хочу попробовать. Может быть, есть еще и другое что-то. А, нет. Сначала мы теперь... Э, что, что я делаю? Я обновляю страницу. Нажимаю опять логин. Нажимаю опять continue, Опять я не робот. Теперь дюд. Ну, ну, вот это. Так, это у -у -у, реклама. Теперь первое я нажала уже. Ровер. Ровер Нестер Нестер Если все правильно, то все правильно. Верифи и вот мне послали еще такую сумму. Перехожу на фауза Пи, обновляю. Вы помните, что было четыре раза? Обновляю. И вот у меня уже пять выводов. Я не хочу сказать, что супер большие, но слушайте подряд пять выводов. Это просто чудо. Теперь я, знаете, что хочу попробовать? Дело в том, что здесь есть вот фаусет. И здесь можно не только э, трон, но возьмем Солану. Солана. Вот у вас вот будет вот таким вот образом, когда вы, вы, вы войдете по ссылке. Вот сейчас сюда нужно вставить адрес салана. Вот, а я не знаю, на... на Здесь есть адресы Солана или нет? Депозит. -ху -ху -ху -ху -ху. Вот не знаю, ребят. Тогда мы что-нибудь другое. Ага. Вот, Салана есть. Я копирую Солану. Копировать. Возвращаешь сюда. Вставить. Вставилась. Нажимаю логин. Вот Солану я еще не пробовала выводить. И должны дать нам вот тысячу сатоши саланы. И продолжить. Я не робот. Так, Мара, Мара, Мара, Мара. Так, дитейч. Ария, сюда и верифаем. Сейчас проверим. Ух ты! Видите, как писали, ну, что тысяча, на самом деле только 388. Значит, его... ну таким образом можно проверить все. Я, конечно, перейду обратно на. Хотя попробую еще что-нибудь. USDT, например Сейчас я опять иду на Фаусет Пей Так Где у меня тут ЮСДТ ну, Сейчас, наверное, и не найду Вот, тут нет. Я путаюсь у них еще. Ага, хорошо, значит, тогда возьму что-нибудь другое И не USDT, Ну, биткоин здесь очень мало дают Ну, пускай будет биткоин Так, это у меня будет закрепленный Беру биткоин Копировать Иду сюда Вставляю биткоин Адрес. Нажимаю логин. Ну, навряд ли опять дадут. Continuous. О -о -о -о. Реклама. Так. Continuous. Также я не робот. А Слоуникс. Так. Есть раз. Я. Сюда, скорее всего. Верифай вот так так. видите Одну Сатошу послали Ну, наверное, послали Проверяем Дашборд И смотрим Да, как видите од... саланы прислали 388 И одну Сатошу Биткоина Значит, получается вы можете еще поэкспериментировать. Значит, обновляем. И я сейчас выберу опять трон. Он, здравствуйте. Это не сюда, это не к этому относится. Вот так вот. И вот у меня здесь стоит трон еще раз. Логин. Continue. Я не робот Show house Show. Так И центр Центр Сюда И verify И вот 167 там еще Троном Перехожу на Паусет пепере огружаю страницу и вот, пожалуйста, у меня еще. То есть за несколько минут я вот заработала, считайте, с этого крана вот все вот это. Я останусь на этом кране на троне. Я не знаю, сколько можно в сутки сделать э, кликов на трон. Ну я вам основное все показала. Теперь я беру свою реферальную ссылку на трон. Она будет под видео. Зарабатывать. На этом все. Желаю вам крепкого здоровья и, конечно, больших успехов.